Где внимание, там энергия. Вот я хочу задать такой вопрос. Как лучше и для нас, и для них, для, для умерших, как лучше помнить о близких умерших? Вот мой, угу. ну, естественно, например. Угу. Значит, смотрите. Меня ну, не, не тревожит, не, пыль, не. но вот я хочу знать, как правильно, может быть. Правильно, это исходя из той религиозной системы, которой принадлежал умерший. Ага, Если он был так, христианином, значит надо соблюдать правила поминовения, которые есть в христианской традиции. Если он иудей, мусульманин, то значит, соответственно, надо правила поминовения и обряд, вот, господи, как называется ношение траура, да, срок ношения траура, все строго по традиции, которая положена в этой, в этой системе. Если он был атеистом, то скорее всего он не захотел бы, очень сильно не захотел бы, чтобы его привязывали к какой-то религиозной системе. Да, и тогда, тогда в данном случае вам лучше его вспоминать как светского человека, то есть как личность, которая здесь была, сделала что-то хорошее. Да, для своих детей или плохое, то есть в зависимости от того, что он сделал, но не более того, то есть вспоминать как человека. А если он ушел по христианскому обряду, через отпевание, через такие же похороны, то соответственно его надо поминать, как положено в христианстве, по тем датам, по тем ритуалам, по тем правилам, которые прописаны. Даже если вы сами не христианин, но вы хотите поддержать своих умерших пращуров, будет лучше, если вы будете соблюдать каноны и заповеди, по которым его похоронили. Исключение составляет, если человек, например, был крещеным, но по жизни он был атеистом, но при этом его похоронили строго по христианскому обряду. Вот тут, возможно, вы совершили, ну не вы, а вообще люди совершают некоторую ошибку, привязывая человека к искусственно к этому христианскому каналу. Тогда, понимая это, просто прекратите упоминовение всякое. Так он просто быстрее реинкарнирует в этом мире и освободиться от необходимости сидеть в этом канале до тех пор, пока я его упоминаю. Ну, вот я так интуитивно mm -hmm. и чувствовала, в принципе, так вот, как вы ответили, потому что чувствовали. Были родственники, которые верующие, а в принципе он по большей части это и есть. И надо уважать жизни, мнение человека. Да? Родственники хоронят умершего, такое впечатление, как будто собственные похороны репетируют. В mm -hmm. mm -hmm. да. какую сторону? Куда да, куда повернуться, mm -hmm. сколько качнуть, сколько махнуть. То, Боже, я посмотришь на эти столько условностей. Да? А человеку mm -hmm. надо, надо, надо, надо было просто тихо уйти, чтобы о нем не вспоминали. Да? А вокруг его и его смерти устраивает какую-то полную панихиду, А ему это совсем не нужно. Поэтому, значит, надо прекращать вообще, прекращать вообще всякое поминовление да, и вспоминать его просто как хорошего человека, который жил когда-то и много для вас хорошего сделал. И тогда он будет отпущен. Просто отпущен из этих часов, где его сейчас пытаются из него пытаются, душу сделать, пытаются сделать душой хорошего христианина. Спасибо. Пожалуйста.